Итак, смотрите, коллеги, что у нас с вами дальше. Впереди у нас 8 занятий по этому курсу. Всего курсов, я напоминаю, у нас три. По этому курсу у нас с вами еще восемь занятий, которые будут связаны с познанием каждой из стихий и изготовлением стихийного амулета, это ближайшие четыре занятия. Потом мы с вами перейдем на стихийные сочетания и будем изучать отдельно.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 Которая в большей степени инертна, чем все остальное, мы знаем, что если мы начинаем привыкать к какому-то продукту, слизь с него.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 Камни под амулеты вы получите сегодня и будете с ними работать так, как я вас буду этому учить. Изучить а, с той точки зрения, чтобы постичь ее всю, впустить ее в свое тело и а, сформировать для сознания иммунитет. Больше никогда ни при каких обстоятельствах не брать суррогаты от человеческого мира, не поддаваться на провокации человеческого мира.